здравствуй мой панический дружок сегодня по многочисленным просьбам нас попросили показать качество масок ну как определяют качество масок в принципе не прилагаясь слишком много усилий нужно всего лишь взять бутылку и немножко воды берем начнем с маска и проверяется еще э, качество спайки Берем маску, ну давайте номер один, видите маска номер один, вот она. Здесь спайка идет снаружи. Давайте посмотрим на прочность. До этого были спайки, кстати пробовали, вот мы всяко раз уже над ними изголялись. они порвались даже при небольшом усилии. Начнем с этих масок. тащу крепкая. Тащу эти уже как бы не прошла. Ну давайте проверим ее теперь тогда. Это маска номер один, кстати. Проверим ее тогда на пропускание воды. То есть маска должна воду не впитывать. Видите? С этой стороны Ой. воду, если вылить, маска должна остаться сухой, не впитывать влагу. Здесь маска влажная. То есть качество, в принципе, не очень хорошее. Это была маска номер один. Маска от другого производителя под номером два. Также берем. Хорошо. Хорошо. Хорошо. О, это качественно. Смотрим ее. китайцы очень разговорчивые наливаем воду эти вода маска повторяюсь не должна промокнуть выливаем воду маска должна остаться сухой Ну, в принципе, она довольно хорошего качества. Посмотрим маску номер три. Эть, эть, эть. Выдержала нагрузку это почему мы в принципе проверяем вот именно на этих лястики на эти лямочки буквально вчера видел китайца который взял с собой только одну маску у него оторвался одно вот этот э, спайк оторвалась и он шел выглядел смешно то есть ему надо приходилось придерживать эту, эту часть к лицу потому что она просто так вот болталась а маски обязательны в китае и у вас скоро тоже это будет ведут в обязаловку Наливаем воду, даже можно так вот взять и попробовать помочить, о промокает, видите, маска плохого качества и осталась влажной. Вот так вот, друзья, проверяют маски на качество. Видите, вся мокрая осталась. То есть качество материала не, ну, не, не оригинал. Обращайтесь к нам. Всегда готов помочь в проверке и продаже масок, а также других товаров.